Я же ему на беседе сказал про это, что отрицательные факты не доказываются, он что-то такое ляпнул, что типа, ну это может в римском праве, а у нас типа... А у нас в бурлутском праве. Да, у нас в бурлутском праве, любой может платить любому за электричество. Видишь, колхоз есть колхоз, а у нас в колхозе, вот здесь вот так вот будет. Без соблюдения закона, просто в него ноги вытирают. Причем постоянно, и везде, и на каждом шагу. Да. А это бандитская система. Что демонстрируют судьи? Ответственность никто не взял. А не пошел, кредит ты пошел? Причем подальше. Работают невежды, учи. Взял, нагадил, понимаешь, нагадил. Ведь откровенно нагадил. И спрятался приказами, оно прикрывается. У него приказ почему-то отменяет нормы закона. Ну Но кто такой? Фу, он такой? Какой-то генеральный директор Бусев. Он обязан оставить эту должность. Собрались, что-то там обсудили, разошлись. Все, достаточно. Ну, вообще там две трети выкинул. Верить этому суду нельзя. Явно этот служебный подлог, фальсификации. Совершил служебный подлог, кто тебе дал право? Непонятно, что мучит, и непонятно, что блеет в судебном процессе. Непонятно, что он хочет сказать. А деньги за свое мычание и брение получает в полном объеме. Так вы позанимайтесь с ним, чтобы он соответствовал должности-то. В каком колхозе его научили? Будем-то надо рассказывать. Судебная система разболтана, расшатана. Мне кажется, я начал понимать, почему они черные мантии носят. Почему негры? Нет, у них. Я пришел к выводу, что у них ложь и подлог заменили честь и совесть. И у них по этому поводу траур. Судья вышел в белой мантии, говорит, у меня сегодня праздник. Смотрите, какой я правильный. Он хочет сам взывать плату, я ему отказал. Отрицание фактов не требует доказательств. Всем привет. Сегодня поговорим о таком удивительном явлении, как Бурлутское право или ЖКХ террор РФ. Это первая серия из шести. Значит, краткая предыстория, как это все начиналось в 2018 году. В сторону управляющей компании ООО КДСЖР управляющая компания, если обратите внимание, в кавычках находится, было направлено 62 вопроса с истребованием всех документов, подтверждающих их, их полномочия. Как развивались события, смотрите вот в следующем видео. Буквально через два месяца начались репрессии против меня и всего моего окружения, пытки, электрошокер, пакеты на голову, незаконные задержания не только у меня и других, тройное задержание без выхода на свободу 84 дня, из них незаконное удержание психушки 62 дня, подробности в четырех видео. Что же это за бурлудское право-то такое, вы спросите. А вот я вам сейчас расскажу. Самая главная ключевая фигура во всем этом беспределе это бурлудский Игорь Викторович, так называемый судья, который вынес решение о незаконном помещении психушку на 62 дня с целью бессрочного принудительного лечения. То есть, пожизненно. Так, немного о Бурлутском. Предположительно, отец его, Бурлутский Виктор Михайлович, с 1987 -го года, председатель Аббатского районного суда, с 2000 -го года, председатель Елутуровского городского суда, с 2012 года, председатель Исецкого районного суда Тюменской области. Ссылка есть. Так, в отставке с 16 октября 2020 -го года. То есть, я предполагаю, вот это у них какая-то семейная династия в Тюменской области. Дальше удалось выяснить, что сам Бурлуцкий работал адвокатом в Тюменской области. В 2009 году Думай ХМАУ назначен мировым судьей судебного участка номер 2 Октябрьского района. В 2012 году указом президента назначен судьей Сургутского городского суда. В 2018 году в квалификационной аттестации присвоен 5 квалификационный класс. То есть его там повысили. И буквально через три месяца... Бурловский Игорь Викторович вынес незаконное решение о принудительном бессрочном, пожизненном лечении в психоневрологическом диспансере. Ну можете посмотреть видео, есть аудиозапись из заседания, из самой психушки, якобы выездного. Естественно, была подана апелляция, и буквально за, за две недели до рассмотрения апелляции у Бурлуского состоялась встреча со студентами Сургутского института экономики и управления права. Чему он учил студентов, можно только предполагать. А 18 декабря 2016 года, через 62 дня после незаконного удержания психушки, незаконное решение Бурлуцкого и Отменено апелляционной окружной коллегии. Со слов адвоката, это был прецедент России. Впервые было отменено решение о принудительном лечении. Видеообзор апелляционного решения тоже есть. После чего Бурлуцкому буквально через 2,5 месяца он становится победителем конкурса ⁇ Судья года ⁇ Единственный сайт, на котором мне известен, где можно оставлять отзыв на деятельность судьи, это вот судьироссия.ф. Можете перейти по ссылке и оставить свой отзыв бурлутскому. Все его действия, я считаю, взаимосвязаны именно с теми действиями, которые происходили дальше, ну вот конкретно в этом году. Двойное отключение от электричества без документов, при этом меня пытались опять сдать в психушку, опять пытались что-то подлить в мочу. Ну, то есть пытались фабриковать какие-то дела, опять непонятные. Чуть позже был подан иск о незаконном отключении от электричества ответчик ООО КДЗЖР. Чуть позже на сайте суда была обнаружена запись о возврате искового заявления. Основание Истцом не соблюден порядок урегулирования спора или не предоставлены документы об урегулировании. То есть, они отказали на основании досудебного урегулирования, хотя оно вообще законодательно не предусмотрено. И определение вот с, таким, с такой формулировкой я до сих пор не видел. Данная запись есть на сайте суда, но в материалах дела определение отсутствует. Дальше в изъявлении на ознакомление с материалами дела подана частная жалоба на решение Никитиной Лейлы Марселевны. Именно она вынесла такое определение. Дальше судья ХМАО Югры Антонов определил отменить определение Никитины и направить исковое заявление... Сургутский суд с формулировкой «заявление подписано собственноручно в виде написания имени, отчества и фамилии. То есть мне позже стало известно, что на самом деле Никитиной чуть позже, даже, ну, короче, полный бардак, было вынесено определение, что типа заявление вообще не подписано. Тут одна формулировка, а позже она вынесла другое определение: что типа заявление вообще не подписано. Тоже есть об этом видео. Но суд ХМАУ увидел подпись. Получается, у Никитиной либо со зрением что-то плохо. Исходя из этого определения, следует, что у Никитиной, вероятнее всего, очень плохо со зрением. Я так предполагаю. Что на подпись даже не рассмотрел. Так, дальше повторно подан иск Кругский городской суд с разъяснениями, что такое подпись. Иск принят в производство. Кем? и В. Совпадение? Не думаю. Так вот, Бурлуцкий и В. вынес решение о оставлении искового заявления без удовлетворения. То есть начал вставлять палки в колеса. В материалах дела обнаружено определение Никитины от 17.02, то есть вот, вот, вот только сейчас она вынесла определение о возврате искового заявления с формулировкой заявления отсутствует подпись Булгакова-Н, то есть намного позже вы это вынесло, то есть все задом наперед. Так, далее Бурлуцкий вынес решение о оставлении искового заявления без удовлетворения, ну естественно не отклонили. О, как, ДСВЖР там ликовало, наверное. Позже подана апелляционная жалоба на решение Бурлуцка. Бурлуцкий оставил эту апелляционную жалобу без движения. Опять палки в колеса вставляет. Основания не указаны мотивы. Хотя мотивы все указаны. Подана частные жалобы на его определение. Дальше Бурлуцкий оставляет без движения две частные жалобы на его же определение. То есть не дает ходу ни одному документу. Далее направлено дополнение к апелляционной жалобе. Определение до сих пор на 16 июля 2016. 2000... Двадцать -го года не вынесено. То есть мы до сих пор не можем найти два определения, которые должны быть в материал дела. В общем, две частные жалобы оставлены без движения. Все заявления оставляются без удовлетворения. Все определения выносятся формально с нарушениями норм права. Самое важное определение по почте не приходят. На электронный адрес высылают только малую часть, ознакомление с материалами дела занимает от одной недели до трех месяцев, а по закону максимум три дня. То есть Бурлойский всячески выгораживает, я так считаю, именно вот эту управляющую компанию Оо КДЗЖР. Дальше интересная история именно с самой управляющей компанией, в кавычках, естественно. То есть они не исполняют обязательства надлежащим образом. В общем, что было сделано? Было направлено заявление о надлежащем исполнении обязательств еще в мае. Курьером получено адресатом через три дня. Но, тем не менее, обязательства они до сих пор не выполнили. Дальше был видеопоход в ДСВЖР за договором, который они обязаны направить. То есть они не направляют договор, мне пришлось самому сходить. Мне выкатили какие-то бумаги непонятные, похожие на договор. В общем, там вместо подписи «Факсимильная закорючка» договор не прошит, нет, нет приложений, нет ННН, нет ОГРН, нет паспортных данных директора Русина Алексея Александровича. В общем, видео об этом тоже есть. Еще одно заявление о надлежащем исполнении обязательств было направлено 14 июня. Статусу этого отправления адресат отказался от получения, высланный обратно от отправителю. То есть они отказываются от переписки. Более того, у них офис сейчас закрыт, они вообще прекратили какое-либо общение. Но при этом касса работает в самом офисе. Чуть позже на канале Надзор 2 опубликованы 3 из 5 видео с разоблачением действий и бездействий якобы управляющей компанией УК ДСЖР. Называется бриллиантовая ЖКХ или протокол общего обобрания. После чего буквально через 4 дня они снова приходят и отключают электричество без документов. На следующий день опять приходят, но когда мы вызвали полицейских, они все убежали. Забыли договориться с полицией? Вопрос. Тоже видео есть. Дальше через 2 дня еще одно заявление о надлежащем исполнении обязательств. Получено адресатом через 2 дня 17.55. Через 2 дня еще одно заявление о надлежащем исполнении обязательств. То есть предоставьте бумаги, подтверждающие ваши полномочия вообще, кто вы, почему именно вам нужно платить. Зарегистрировано вживую под штемпель в самой УКДС ВЖР с большим трудом, потому что они позакрывались, ничего не работает, все обмотано ленточками. Не обратите внимание на штемпель, ни подписи, ни, ни росписи, ни фамилии, ни имени, ни отчества, ничего нет. И более того, это ксерокопия с оригинала, предоставлена только. В этот же день с утра заявление о надлежащем исполнении обязательства отправлено через ГИС ЖКХ, взятого работы только на следующий день. Но при этом они приходят в этот же день в 15.00 и снова отключают от электричества, опять же без документов, уже с охраной. благодарствую охране, что не вмешалась. Также была вызвана полиция, но вместо наряда через полтора часа приехал участковый. Видео тоже есть. Так, что в итоге? На сегодня, 16 июля 2021 года, до настоящего момента ООК ДСВЖР не направила документы, заверенные надлежащим образом и подтверждающие их полномочия, тем самым не исполнила свои обязательства по закону. То есть они не желают и не хотят, я такой делаю вывод, не, не желают и не хотят устанавливать правоотношения. Но денежку при этом им, им надо платить, они так считают. А что же у нас надзор? Все прокуратуры, МВД, Следственный комитет, в общем, во много мест жаловался. Было направлено множество жалоб. В итоге у МВД города Сургут вынесло 6 абсолютно одинаковых постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. Так, все остальные сообщения о беспределе, о совершенных преступлениях игнорируются, либо э, пересылаются в жилнадзор города Сургут. А там уже провели формальную проверку, об этом тоже есть видео. Ну, сейчас они вроде новую проверку затели. посмотрим, чем это закончится. Напоминаю, что отзыв по Бурлузскому можно оставить на сайте рф, перейдя по ссылке. В общем, вот такое Бурлузское право. То есть ООК совершенно, я считаю, совершенно беспределит, не предъявляет никаких полномочий. Приходят какие-то неустановленные лица, по 5-6 по человек, все в масках, отключают от электричества, в суд не подают, не предъявляют ни одного документа. А когда подаешь в суд о том, что происходит беспредел, жалуешься в полицию, то все отникиваются и, я так предполагаю, встают на сторону ООК ДСВЖР. И все это называется бурлутское право. А дальше смотрим фактические, нормативно-правовые доказательства всему, что я сказал. Почему? Потому что это очень важный вопрос. Это как раз надо гражданам разъяснять, в чем заключается противоправные действия суда. Они у нас это возомнили из себя какие-то, непонятно, какие-то особые органы, которые в конце концов вместо соблюдения закона просто в него ноги вытирают. Причем постоянно и везде, и на каждом шагу. Да, причем постоянно. Они возомнили себя чуть ли не равными богам. Только они забыли, что у нас сегодня, в настоящее время, в стране, значит, гарантировано равноправие. Это первое. Второе. судьи суде подчиняются независимы, но при этом подчиняются закону и Конституции Российской Федерации. Еще раз. Они, вся независимость суда основана только на подчинении закону и Конституции Российской Федерации. Если суд, судьи не подчиняются закону и Конституции Российской Федерации, это не суд и не судебная система, а это бандитская система. И вот нам сегодня демонстрируют. То, как функционирует бандитская, мошенническая система, не судебная. Вот это, вот такие действия, нельзя признать законными обоснованными. А теперь я мотивирую, почему я так думаю. Напомню, судебная система точно такая же. Один из элементов государственной власти на территории страны. Граждане создают органы власти для того, чтобы организовывать функционирование государства на своей территории. Для чего? Для того, чтобы легче было разрешать многие вопросы спорные. А вопросы между гражданами, между обществом и гражданами, между гражданами и государством. Что демонстрирует, что демонстрируют судьи при обращении, На данном случае у тебя же обращение в суд? Сейчас посмотрим. Умники нашли. Не предусмотрено. Так, это жалоба на действия должностных лиц Сургутского городского суда. Они отклонили. Да. Это я куда? Это я Верховный суд, председателю суда Хмаус, Кузнецову, главному федеральному инспектору по Хмау направил при президенте, представителю, полномочному представителю президента и в да. управление судебного департамента. И, и, и жалоба, вот твой образец, значит, на действия начальника отдела гражданского судопроизводства. Не хотят они сторожеву сдавать. Теперь, что они тебе ответили, давай посмотрим. Там картинки приложены. Порядок подачи суда в общий рейдикт электронный, утвержденный приказом судебного департамента от 27 декабря. А главное, все остальное приняли, я штук семь или восемь направил, только двое, двух отклонили. А здесь что? Порядок подачи в форме электронного указа судебного не предусматривает подачу в суд запросов, предложений, заявлений и жалоб в суд. Да, так уже В одном одно предложении только два, две ошибки. Не предусматривает подачу в суд запросов, предложений, заявлений и жалоб в суд. Что это? Два раза в суд, подтвержденный приказом. Да, да, приказ судебного департамента двадцать 7 декабря 2016 года, номер 251. Давай посмотрим. на или что там за... и Не предусмотрен. А что не предусмотрено -то? А что не предусмотрено, то запрещено, что ли? улики нашлись. Так, главное, пункт не указан на основании какого пункта. А, это, правильно, он да. Правильно. Они, это, это как раз приемки. Ты людям-то и говори. Перед вами подб***кий исполнитель. Он должен тебе дать разъяснение все четко, ясно и понятно. А в данном случае, вот как раз и речь идет о поганеньких приемах, применяемых судебной системой. Вот тех людей, которые сегодня туда принимают на работу, они с ними не занимаются, они не наводят порядок. Вот это называется издевательство над гражданином. Порядок, Порядок подачи федеральные суды документов в электронном виде в том числе не предусматривает подачу. Не предусматривает. Давай здесь смотрим. Глагол не предусматривает. Так вот, закон не обязан все предусматривать. Закон либо запрещает подачу в суд запросов, предложений, заявлений и жалоб. Есть запрет или нет? Еще раз, вопрос простой. Они говорят, запросы, предложения, заявления жалобы. Слово запрещено не найдено в этом приказе. А раз не найдено слово запрещено, значит речь идет о ненадлежащем исполнении, тем должностным лицом, которое вот это. Вот это здесь не слово. Кем отклонено, кстати? Не написано, никто не подписался. Ответственность никто не взял. Отлично. Вот и об этом тоже надо говорить. Персональная ответственность за действие Где? Персональная ответственность за внесение вот этой записи. Где? Они много чего говорят. Много чего пишут. И вот в открытую гадят. Почему? Потому что с кем ты должен связаться по этому вопросу? С кем? Даже не написано. Твои права, твои права нарушены на подачу процессуальных документов. С кем ты можешь связаться и потребовать? Кто-то это написал. Не какое-то там, извини, безмозглое автоматическое существо. Кто-то внес, конкретно фамилия, имя отчество должность этого лица, да? И номер телефона. Да. Мы с вами с тобой раскрываем мы, мы с тобой раскрываем всю суть судь... судь... системы власти. Судебной власти. Первое. Отсутствует сведения об авторстве того лица, которое сюда внесло эти сведения. Второе. У тебя на глазах произ... произведена подмена не, а, значит, не предусмотрено, а закон не обязан все предусматривать. Закон и не может все предусматривать об, все обстоятельства. Должно быть, если закон предусматривает ограничивает, тогда должно быть указано запрещена подача в суд запросов, предложений, заявлений и жалоб. Такого запрета. Нет. И это, более того, этого запрета нет. Не только, только в этом приказе, приказ, а приказ кстати. Давайте-ка мы с тобой откроем этот приказ. А судебный департамент является ли судебный департамент законодателем? Нет. Судебный департамент не является законодателем. Какой-то генеральный директор судебного департамента, какой-то генеральный директор определяет Порядок. И у нас что, давай будем обращаться к генеральному директору, раз он подписал этот. Является ли отсутствие значит, в этом документе указаний на предложение жалобы запретом? Давай его сюда подключим. Более того, пусть разъясняют, а почему не в электронном виде отсутствует сведения о том лице, которое внесло эту запись сюда? Я, извини, на свои налоги содержу вот, вот эту погонь, которая вместо того, чтобы взаимодействовать со мной, берет и мою бумагу, выкидывает, не предусмотрено. А не пошел-ка ты пошел? Причем подальше. П, исполнитель. Мы с тобой являемся гражданами страны, которые, во-первых, создают, Органы государственной власти на территории нашего с тобой государства контролируют работу должностных лиц, органов государственной муниципальной власти. Более того, 59-й федеральный закон ведь никто не отменял. Судья обязан был направить свои обращения в том или ином виде тот орган, который уполномочен рассматривать эти заявления. И что мы с тобой видим? Подведем итог. Мы видим, что у нас в органах судебной власти работают невежды, неучи, а можно иногда и сказать более конкретно, духи. как надо спросить, ребят, уважаемый генеральный директор Гусев, вы кого?» Набираете в органы судебной власти невест, неучей, дураков, а нам зачем содержать на свои налоги невест, неучей, дураков? Давай, пожалуйста, на свои налоги, кстати, на свои деньги содержи, И, пожалуйста, будь добр, читайся перед нами. На каком основании у тебя какой-то извините пишет официальный ответ мне гражданину? страны, который содержит тебя на свои налоги. Вот такую чушь пишет. Я, по-моему, ясно все рассказал. Нет? Да, ясно, да. Еще раз, по порядку. Авторство. Бери о об авторе вот этой фигне. Вот этой дури, которая здесь написана. А здесь написана откровенная дурь. Я автор. Вот я автор. Я за каждый документ ты видел каждый документ, на каждой страничке подписываемся. На каждое слово несем ответственность. А здесь что? Взял, нагадил, понимаешь, нагадил? Ведь откровенно нагадил и спрятался. За судебный департамент. Ну вот ты здесь с ветряными мне, пожалуйста, повоюй. Помирую имя, отчество, автора. Сюда. На основании чего он сюда внес? Ее документ, на основании которого внесена сюда запись. На основании чего не предусмотрено. Много чего там не предусмотрено. Приказами оно прикрывается. У него приказ почему-то отменяет нормы закона. Напридумывали. И лезут сюда к нам в карман. Второе. Сама формулировка безграмотная. Подачи в суд. Запрометов жалоб в суд. Что за дурь? Чего, мог, мог бы вообще через каждое э, суд запросов в суд, предложений в суд, заявлений в суд и жалоб в суд. Почему не рядом? Выбирайте уже до конца, но не предусмотрят, не предусматривает подачу суд, запросов в суд, предложений в суд, заявлений в суд и жалоб в суд. Это же было бы, наверное, очень здорово, красиво было бы написано. Давай запрос направим директору департамента. Генеральному директору. Да, генеральному директору, ну, Знаешь, какой-то генеральный директор. Да мне плевать, какой то там, генеральный директор. Генеральный директор вдруг ограничивает наши с тобой конституционные права. Но он кто такой? Кто он такой? Какой-то генеральный директор Гусев. Я его знать не знаю и знать не хочу. Давай подготовим заброс, куда я направлю. А этот ролик надо обязательно людям показать. Надо сказать... Извините, уважаемые участники, вот этот, этот господин Гусев не способен создать дееспособную, современную судебную систему. Он не может наладить его работу. И он обязан оставить эту должность. Он не соответствует занимаемой должности. Только вот эта запись пусть разберется, кто это понаписал, на основании чего понаписал. И представит нам... Ответ! Расскажут, кто это такой и какие он меры принял к этому должностному лицу, которое здесь сидит, глумится над нами. При Сталине бы быстро бы навели, быстро нашли, кто это сделал. Как сдули бы, так мало не показалось бы. Изъера вот эта ржавчина забралась. Ну что там, как эти Намана. Что, почитал определение Бурлузского? Почитал. Вот что скажу. Когда их схватишь за руку? И у них единственное, значит, единственный прием не признавать совершение противоправных действий. Это очень хорошо. Они учат нас не признавать совершение противоправных действий. Дело номер пять. Бурл Сейчас мы его раскроем и посмотрим. Так, что там у нас с тобой? Том 2. Какая страничка? Том 2, страница 26. 0,26. Угу. Открываю. Ну вот она. Вот она перед нами. Обязанность выявляет, так, вот. то есть он установил, что было проведено судебное заседание, поступили заявления при общении с такими замечаниями, свой вариант отражения в протоколе пояснений вопросов. Ну, предположим, рассмотрев данные замечания, судья пришел к выводу об отсутствии оснований для их удовлетворения. Удовлетворение чего? Замечание, наверное. Замечание удовлетворить или что? Или оснований. Не, просто знаешь, есть такой мультик, там что-то там посмотрела, посмотрела и решила не пускать. Просто решил не удовлетворять. На основании чего я вообще не разъясняю. Здесь, еще раз, Антон, мы с тобой чуть-чуть по-другому относимся. Твой протокол подробный. Как он утверждает полно, ясно и адекватно сказанную. Но это он так делает. Текст вот. протокола. Изложен последовательно. В протоколе судебного отражения сесть заявлена сторонами ходатайства, которые нашли полное разрешение судьей. В соответствии с частью статьи все существенные требования о дословном стенографическом восприятии гражданская не содержит. Отлично, отлично. Что означает давай? Почему он исключил? Кто ему дал право интерпретировать? Ему право никто не давал, не наделял его протокол. То есть он таким образом уже доказывает свои противоправные действия. Что мы делаем? Должно быть замечание на, на неполноту. И что там еще? Давайте откроем, посмотрим 229 статью. И он готов пойти на любые преступления на допущенные в них неточности и на их неполноту. Правильно? Что означает слово полноту? Он говорит, нет требований. А что, с требованиями а, а не написано? Мы же замечание на неполноту, о дословном психонографическом воспроизведении. А кто тебе говорит, что о дословном психографическом? У тебя, понимаешь, смотри, Марией идет, о чем речь. У них стоит оборудование, которое помогает все это оформлять. Ты не требуешь, в каком у тебя месте написано требования, дословное, стенографическое воспроизведение судебного разбирательства? Mm. То есть он не признает фактичес... факты, не признает. Ну он имеет в виду не обязательно, а дословно, можно в трех словах. Собрались, а что-то там обсудили, разошлись. Все, достаточно. Вот ну, смотри, сейчас речь идет о следующем. Мы с тобой обязаны подготовить апелляцию. Он у него изложен так, как ему надо, а не так, как было фактически. Он угу. в данном случае речь идет о. Речь идет о чем? Ведь протокол отражает то, что ты представил. Он точно отражает все действия судьи. В данном случае, если говорит мягко противоправное, а если говорит жестко, преступные действия судьи. И судьи, и секретаря судебного заседания. В соответствии с действием. Вот на все, а обжаловать некому... Никак... Вот сейчас смотри, вот ты сейчас видишь, что он творит. Господин-то он оказывается... Надо людям-то рассказывать. Господин Бурулуцкий-то занимается фальсификацией доказательств. И протокол доказательств является доказательством по гражданскому делу. А и вы, Бурулуцкий, фальсифицировал протокол, вы правильно понимаю?» Ну, он как минимум один пункт 1029 статьи нарушил. Он не указал этот наименование и номер дела. Где? Ну, в самом протоколе. Ну, он вообще, он вообще там две трети выкинул. Как, как, как Это, в принципе, соответствовать не может. Ты, как, вот как ты себе представляешь одну третью от человека? Это что такое? Две ноги, что ли, и все? Вопрос здесь не, не в этом, Антон. То, что ты установил, он выкинул две трети протокола. Поэтому установили. Вопрос. А, мотивы, по которым он все это выкинул? мотивы и ссылка на закон, который предоставляет ему право выкидывать из протокола сведения то есть он таким образом э, считает, что он вправе э, праве вырезать то, что ему необходимо надо, на быть, запрос ему направить заявление а с чего он взял такое право, кто его наберет таким правом он должен делать, действовать как объективно Здесь прекрасно, как сказано, так и списано. В определении не нашли своего отражения сведения о мотивах, по которым он пришел к своему выводу сократить, как он определял, что существенное, и как он определял несущественные сведения. Мы должны знать, мы вправе знать, как судья Бурлуцкий определял, вот он же пишет соответствие. Протокол должен содержать все существенные и совершение отдельного процессуального действия. У нас он сократил в три раза. Как и, по каким принципам он это излагал? Мы вправе знать. Почему мы вправе знать? Но мы должны, если Антон, мы должны четко понимать. Это он возомнил себя, что он такой супер-пупер умный. Мы в судебный процесс приходим точно так же и точно так же вправе. Знать, каким образом осуществляется процесс, по какому принципу он исключает те или иные данные из протокола судебного заседания. По какому принципу? Вот ты можешь сказать? Я не могу. Они еще, знаешь, какую хитрость сделали? Здесь какую? Ну, небольшую. Они, у меня же два, правда, там же два заседания было, то есть два протокола. Первый день 24 страницы протоколов, а со второго 8. Так они протокол от второго заседания засунули первый том, то есть они, не знаю, не попытались, наверное, перевесить. Получается его протокол 11 страниц, а мой протокол от второго дня на 8 страниц. А протокол на 24 страницы они засунули в том номер два, номер 2. То есть задом наперед даже сделали. То есть протокол второго заседания идет вперед. Об этом тоже надо говорить людям, рассказывать. Что перед вами, чем отличается разбирательство судебное, судебное разбирательство осуществляется в, про... в порядке установленным законом, то есть последовательно. А у них получается, что те документы, которые были исследованы ранее, они их подшивают в папку более поздним. Это действие направлено на то, чтобы запутать любого, кто приходит в судебное заседание. Перед нами Профессиональные мошенники. Надо об этом говорить. Профессиональные мошенники. Верить этому суду нельзя. Вот главный наш посыл верить суду, в котором осуществляют правосудие такие, как Бурлуцкий и Иже ним, такие как Кузнецов, нельзя. И главное, что мы должны гражданам говорить, вы обязаны заявлять им свое недоверие. Почему? Потому что именно вы содержите этих граждан на свои налоги. Это именно вы платите им зарплату. А зачем нам содержать на свои налоги в мантии? Если им не нравится это? п*** с нами разбираться, действовать в наших интересах. А эта статья 18, она возлагает на них обязанность обеспечивать наши права. И свободы. Вот смотри, что давай проведем анализ. Ты представил, ты представил, не тебе представили, а ты представил полную версию судебного заседания. Правильно? Mm -hmm. Есть вопрос. Либо это не соответствует действительности, либо соответствует. А он теперь начинает рассказывать, что. Изложен в соответствии с действительным порядком. То есть он, э, он хочет сказать, что ты наврал, что ли? Он принял решение, что ты наврал в этом протоколе? Слушай, ну тут вот явно этот служебный подлог, фальсификация этих документов. Ну, а про это и надо говорить, надо уже сейчас обвинять его в, это, в подлоге. Совершил служебный подлог, я надуваю щеки, рассказываешь. Меня поставил. Хочешь сказать, что вот этот документ у меня недостоверен, что ли? А то отговорка у него, требование дословно, У тебя оборудование стоит, тебе не надо ничего придумывать. У него оборудование стоит, которое фиксирует и печатает дословно все, там, все что сказано. Что еще нужно-то? Значит, кто специально где-то что-то делает? Угу. Более того, вот, обрати внимание, как он говорит, то есть э, он тебя, э, значит, он тебе показывает, что, что он какой-то особый, что ли, этот Боруцкий-то. Давай задай вопрос, а ты что, а какой-то особый, что ли? Какие-то особые у тебя полномочия? Не забывай, господин Боруцкий, ты, интерес, ты действуешь в интересах, в том числе и в моих интересах, мои права и свободы, а мое право. И свобода заключается в получении полной и достоверной информации о судебном заседании. А ты ее исказил. На основании чего ты исказил? Кто тебе дал право? А потом на основании искаженных он начинает принимать решения. Да? Как он говорит, а все заданные председательства вопросы и ответы на них. Причем тут это, как требования дословно, процессуальное законодательство не связаны. А требования объективности. Все, а, отменили что ли? Часть 2, статьи 12. М? Часть 2, статьи 12. Отменили, что ли, объективность-то? <звы> ну, мы с тобой знаем, что у него нет никакой объективности. Поэтому отвод и мы и делали. Ну, давай, значит, ну что будем Писать-то будем, мы будем писать этому. Да по... я <звы> Я с удовольствием направь куда нибудь это я могу по твоему шаблону на это подготовить требование разъяснения вот по этому определению но он опять же завернет неважно угу. готовлю неважно конечно неважно пусть он заворачивает есть определение без указания дела а где дело- то по какому делу это определение это вынесено а у него привычка а. такая, все, нету, нету тут номера дела. А давай-ка напишем, напишем это в, в квалификационное. Мало того, что, мало того, что это в суде, это вместо осуществления правосудия, у него мычание и бление какое-то, ничего на раздельное. Так вы научите его хотя бы осуществлять правосудие надлежащим образом. Давай напишем предложение в квалификационную коллегию судей позаниматься с, Бурлу, с Бурлунским, а то он непонятно, что мучит, и непонятно, что блеет в судебном процессе, непонятно, что он хочет сказать. А деньги за свое мычание и получает в полном объеме. Так вы позанимайтесь с ним, чтобы он соответствовал должности-то. Давай готовим, будем писать с тобой заявление в квалификационную коллегию судей и сказать, это что, вы, это, это действительно какую то дурак. Извините, в городе Сургуте он выносил определение? Угу. В каком колхозе его научили городу Сургуту? Кстати, в России два города Сургут. Тем более. В каком Сургуте он относил, выносил определение? Ну, он только указал Ханты-Мансийского автономного круга. Почему? Он говорит по судью. Ну да. А, а город... Должность. Судья сургутского городского э, суда. Но это не означает город-то а Сургут. У него должно быть место вынесения определения. А две места вынесения определения в совещательной комнате. А комната совещательная имеет конкретный адрес. И что это не шуточки. Более того, судья, не судья рассматривает определение, а сургутский городской суд в составе судьи. Сургутского городского суда. Вот как правильно. Этому разъясните Невежди и неучу. Что суд рассматривает определение, а не судья. Суть в составе. Ну, это, что этим, Вот ду*** на ду***ке сидит, ду***ом погоняет. Их набрали там невежды и Вот они здесь им от непонятно что. Мы собираем сведения о том, как, значит, по Ведение дел судебной системой. Людям-то надо рассказывать, что, извините, у нас судебная система разболтана, расшатана. И фактически закончила свое существование. Чтобы люди-то шли туда, не думали, что они попадают в храм правосудия. Они, они попадают в правовую помойку. Вот они должны об этом знать. Мы должны об этом рассказывать. Люди-то в большинстве не понимают этого, эта информация это новая. Они, они приходят, вот как ты приходишь в суд, ты думаешь э, думаешь об одном, а суд, судья перед тобой, я тебе покажу, что судья действует в обход закона. Тут сразу все становится на свои места. Вопросы-то в судебном в суде не так решаются, как господин Буровутский тут пытается свое, э, свое поганое представление о, о суднопроизводстве.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 И там ну, судья вышел в белой мантии. Говорит, у меня сегодня праздник. Белый халат, черная мантия, Это черная мантия, почему? Черная дела творит. Значит, смотри. Первое. Действие, сделка, это означает действие. Вот если читаем закон, да, сделки между действия между юридическими и физическими лицами только в письменной форме. Это статья 161 Гражданского кодекса Российской Федерации. То есть любые действия, любые предложения, значит, возражения, жалобы, предло... значит, договоры, ну, в общем, любые действия только в письменной форме. Нет, это все ясно. Вот ты, ты мне скажи, вот я получу... Минутку, минутку, нет, не ясно, Антон. Послушай внимательно вот эту вещь. Это, значит, смотри, но при этом допускаются и как бы действия, в устной форме. Какие-то соглашения, еще что-либо. Единственное, что при разрешении споров, а у нас споры с юридическими лицами, они постоянно идут, да юридическое лицо не может и физическое лицо не может при разрешении этих споров ссылаться на свидетельские показания. А представлять документы может. Поэтому, еще раз, как бы с одной стороны, вроде бы, как и в письменной форме, но многие задают... наша здесь есть такая поговорка «нет договора, нет разговора». да? Uh -huh. Даже модная такая. Но 162 статья допускает допускает отсутствие договора в письменной форме. Допустимость. Ей многие пользуются. Вот эта которая скопилась в судах, она этой пользуется. Я для чего? Для того, чтобы мы с тобой, Антон, понимали, как действуют наши противники. Не как мы действуем, а как действуют наши противники. Поэтому вот сейчас ты письменно обратился в управляющую компанию. Ты не подтверждаешь, что, что между тобой и Управляющей компании установлены правоотношения, правильно? Берем вот это прекрасный, прекрасное решение, которое я сидел вчера, пахохатывал. Просто это, смех смех, э, смех на палочке. Похохатывал прямо с утра, с первой страницы до, это, до последней, сейчас вот тебе четвертую тебе страницу открою, и ты тоже посмеешься вместе со мной, порадуешься жизни. Не знаю, ты внимательно читал, невнимательно. Вот давай я тебе показываю. Мы же с тобой. Читать-то умеем документы? Доводы истца, то есть тебя, о том, что истец не имеет права взимать плату за жилищно-коммунальную подлежит отклонению. Он же сказал фразу крылатую, мне все ее произносят, мне постоянно по два звонков в сутки звонят, и как минимум один из них говорит крылатую фразу Бурлузского. Вы можете представить документы, об оплате любому лицу за услугу электроснабжения в квартире по адресу Комсомольский, как там их... Любому лицу? Ну, я вот... Нет, вы, а вы говорите, что вы... Э... Ну, он же сказал любому платить за электричество. Вот любому и заплати. Нет, так сейчас, тебе должны платить. Читай внимательно. Вот ты, здесь подлежат отклонению доводы истца... О том, что он не имеет права взимать плату за жилищно-коммунальные услуги. Он от... отклонил доводы, что ты не имеешь. Ты имеешь право взимать плату за жилищно-коммунальные услуги, в том числе за электроснабжение. Прочитай внимательно. Непонятно? Вот тут вопрос. Либо это опечатка, либо он специально так делает. Нас не интересует он. Это его решение. Это же его решение, не твое решение. Конечно. Он... Ты говоришь ему, да я не имею права взимать плату за жилищную команду Лисоги электро... электроснабжения, он тебе говорит, отклоняю, имеешь. Нет, так, дело в том, что я такого не говорил, у нас же есть протокол. А да да. какая разница, это же решение, это же целый судья писал. Сейчас тебе, ты скажи, извини, судья Бурлудский, твой лучший друг, блин. Сказал мне, что я имею право взимать плату за жилищно коммунальные услуги и электроснабжение. Все это для меня никто и звать. Я сам себя буду брать за эту плату. Сам себе буду платить. Почему нет-то? Ну, или как? Давай дальше двигаться. Он, походу, сам не читал свое решение. <связывая> да там у него это, д**, который сидит там, пишет. Секретарша, наверное, писала. Вот у меня вопрос, я вчера надо готовить, да? Ну, естественно, вот этот мы с тобой читали, пункт 5, пункт 1, части 5, ты его сопоставлял с, тем, с теми нормами, которые указаны в законе? Мы с тобой в И... прошлый раз, по-моему, разбирали вот эту штуку. Да, то есть, другое, совершенно другая, он переделывает нормы. Ну, Но хорошо, вопрос-то заключается. Так он заключен договор-то или нет? Где? В решении. Указание, что договор заключен. На год или на пять лет это вопрос десятый. Доказательство. Первое. Он же не указывает, что договор заключен. Ну, тем самым он подтверждает, что он э, не заключен. Что отсутствует. Мы не знаем. Он не разобрался с этим вопросом. Он говорит, еще раз, норма права содержит глаголы несовершенного вида. А, ты имеешь... Того, чтобы... ты, ты Подожди, ты клонишь к тому, что он не разобрался в ситуации, не рассмотрел этот вопрос, правильно? Конечно. норма написал, тут же порядок-то какой. Норма написана, на она должна быть указана, исполнена она или не исполнена. К чему она прикреплена? Нету объекта, да? Ну да. Норма вот она есть не, не к объекту, а к субъекту. Uh -huh. У вас два субъекта. Субъект э, истец, субъект-ответчик. Правильно? Uh -huh. Она не прикреплена, это норма, ну, к субъектам. Uh -huh. К сторонам. Ну, я имею в виду объект в виде договора. Ну, правильно. Объект, объект. Но, понятно, это документ. Uh -huh. Документ, который скрепляет, указывает на установление права отношений, вот, Последний урок я про это проводил. Установление это правоотношение, еще чего проистекает? Ну, даже пусть в устной форме. Где? Что в устной форме договора по линии заключен? Ну, предположим. Кто? Вот, видишь, нету... Он говорит, что заключается, а должно быть судом установлено, что между участниками судебных разбирательств Заключен договор управления. Я правильно, как бы понятно объясняю? Ну да, я понимаю, к чему ты клонишь, халатно отнесся к рассмотрению дела. Но вообще не рассмотрел. Дело то в том, что этот-то вопрос основополагающий. Угу. Основополагающий. Еще раз. Если правоотношения установлены, договор заключен, он должен быть в материалах дела. Ты-то как будешь платить? Здесь-то речь идет о том, что они вот говорят, они приходят, они ссылаются на что? Вот он там пишет, они направили предупреждение. Вот смотри, как, как человек запутывает, Бурмутский запутывает любого другого. Вот тебя запутывают, тех э, граждан, которые приходят в суд. Первое. Установленные правоотношения, либо не неустановленные правоотношения. Этот вопрос первый должен быть. Когда правоотношения установлены, тогда любое лицо, которое э, значит, что это, значит исполняет да, какие-то обязанности по, по договору, по закону, да, тогда все логично вы, выкладывается. Первое. Установлены правоотношения, либо не установлены. Если они установлены, как он говорит, так, извините, установлены правоотношения, руководствуясь этим документом, Направили тебе предупреждение, правильно? Uh -huh. Но ну. а если правоотношения, то не Ну давай я тебе предупреждение пошлю. Ты мне скажешь, ведь пошел отсюда. Ты кто такой? Ну правильно? Так же, как и Матюшенко, мы сегодня с этого с тобой раз, разговор начали. начали. Кто такой Матюшенко? Неизвестно. Давай я тебе пошлю. Вот у нас вот а, бойцы, которые вокруг меня тут бегают, без меня чай пьют. Тогда, с тобой, думаю, с я... чаем воюет. Да. Вместо того, чтобы мне чай подтягивать, сами свои хомотки запустили в стаканы и попивают его, нагло ухмыляясь. Думать, что мне приятно наблюдать за их довольными рожами. Бардак. Бардак полный, вообще вот. приходится с этим мириться. А как? О, зазвенел, слышно? зашевелился там гитлеровец вдруг вот смотри двигаемся дальше при отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора управления подожди минутку прежде чем подать заявление о прекращении договора управления нужно как минимум его заключить или я неправильно понимаю конечно вот тут мне с кем я тут недавно вот я там направила заявление, женщина какая-то мне написала, Виктор Андреевич, я направила заявление о, о расторжении договора управления. Я говорю, а вы с ними заключали договор управления? Нет. А как вы можете расторгнуть то, чего нет? Uh -huh. ну, сговорушка это все в порядке? Одно. То есть, смотри, получается, мы с тобой сейчас обсуждаем господина Бурутского его решение. Не установив факт того, что договор уст... заключен, он говорит, при отсутствии заявления о прекращении договора управления. Так у кого из нас с головушкой не все в порядке? У нас с тобой или у него? Откуда у тебя может быть, это появится заявление о прекращении договора управления, если с тобой договор управления не заключен? А этот вопрос здесь не раскрыт. Слушай, мы с тобой давно поднимали тему по поводу счета. По идее его надо закрыть. Направить им это, типа, требую закрыть расчетный счет. Но вопрос, а кто его открыл-то? По заявлению Ольги Ивановны. Ну, ты ведь не видел этого заявления, и тебе документы не присылали, что по заявлению Ольги Ивановны открыт какой-то Почему, счет. почему? В материалах дела он есть, это заявление. Чье заявление? Ольги Ивановны. Так, заявление Ольги Ивановны. А этот вопрос обсуждался или нет? На, судебном, на заседании, да, обсуждался. Я говорю, она не и... имела права открывать от моего имени, потому что он говорит, а вот же доверенность. А в, реш... а в решении это почему не нашло своего отражения вот это все? А вот он специально это все спрятал. Более того, он, сказ... он сказал, это. Вот доверенность. Я говорю, а так вы почитайте внимательно доверенность там это. Я не уполномачивал открывать счета. Он прочитал, убедился. Я говорю и вообще я говорю, при чем тут заявление это и доверенность? Я говорю, я требую исключить эти материалы, это... ну эти документы из материала дела. Он устно сказал, что исключит. А по факту не исключил. То есть, они там до сих пор есть в материалах дела. А в протоколе ты отразил вот этот диалог? Конечно, у меня в все своем. написано. В своем, да. Это Он в своем протоколе обещ... оказал определение исключить? Нет. Вот видишь. Видишь? То есть, есть твой протокол, в котором указано, что он исключит. а здесь, А в своем протоколе он это не исключает. Почему? Потому что... Как он может исключить? Сразу, сразу все, все рушится у него. Конечно. Но. Но Вопрос остается открытым. В данном случае ты правильно говоришь, что 83-я гра... статья Гражданского кодекса. Ты ей не поручал открывать лицевой счет. Она открыла, значит она действовала в своих интересах. 183-я, применяй 183-ю. И эти все вопросы пусть управляющая компания предъявляет тому лицу, который открыл лицевой счет. Но вопрос есть вопрос в другом. А они что не читали доверенность что ли? Я уверен, что читали. Но он сделал вид, что он ее впервые видит, прочитал и удивился тоже. А зачем? Он ее впервые видит и удивился, что прочитал. Так кто увидит? А Белорусские или этот? Белорусские. А, Белорусские. Ну, а что, удивился, удивился. А что удивляться? Судь... Судье удивляться. О, я вот сижу, так я вообще ничему не удивляюсь. Не, я, конечно, э, вот таким виршем, как он пишет, что здесь, а оказывается, что ты можешь прав... имеешь право взимать плату, ну, как бы это, конечно, меня восхищает. Я тоже хочу взимать плату. Давай я буду взимать плату. Не, он этим абзацем э, хотел сказать, что он поступает справедливо. Ну, справедливо же отклонить мои требования. Нет, Смотрите, это, какой я это, правильный. Он хочет сам это, обзывать это, плату, я ему отказал. Это, Антон, суперсправедливо. Это суперсправедливо. Поэтому вот так вот. Давай дальше. То есть, заявление о, о прекращении договора управления ты не можешь подать, ты как бы и не мог подавать, потому что его не заключал первое а кто должен был заключить этот договор у тебя далее смотри что он пишет да вот этот вопрос тоже здесь раскроем и все же знаешь все видимо вот прямо перед глазами вся дурь вот любое действие берешь и видишь дурь любое ну давай вот этот вопрос рассмотрим видишь выделил да сведения mm -hmm. о том что собственники приняли решение об изменении способа управления или о выборе новой управляющей организации истец суду не представил? Минутку. Есть-то вопрос в следующем. А истец-то обязан был это представить эти? Ну тут, по идее, действует презумпция невиновности. Это они должны доказывать, что я должен платить, а, а, а не я должен доказывать, что я не, это не должен платить. Минутку, ты что-то здесь перепутал. Давай так, если не презумпция невиновности, а. И совершенно о другом идет речь. Отрицание фактов не требует доказательств. Mm -hmm. Ты отрицаешь. Это вот древняя римская формула. Mm -hmm. Отрицание фактов не требует доказательств. Со времен римского права действует эта формула. Ты отрицаешь факт какой.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 Видишь, колхоз есть колхоз. А у нас в колхозе вот здесь вот так вот будет. Мочание стукнуло, вот будет так. Так вот еще раз вопрос. Он вынес определение о возложении на тебя обязанности представить доказательства того, что собственники приняли решение об изменении способа управления или о выборе новой управляющей организации? Есть такое определение или нет? Нет, конечно, Смотрение. это был бы полнейший абсурд. Так вот, это не абсурд. Это называется недобросовестное осуществление правосудия. Почему? Потому что на судью возложена обязанность определить обстоятельства, имеющие значение для дела, и указать сторону, которая обязана доска доказать те или иные обстоятельства. Если на тебя судья не возлагал эту обязанность тогда он здесь я указывать об этом ничего не может угу. то есть за, за, заход, -то определ... он, заход то он правильно сделал преамбулу а вот определение не у унес... нет подожди минутку ну якобы а правильно какая? это а давай разберемся, ты говоришь правильно. А в чем правильность-то заключается? Ну в кавычках он хотел подвести к тому, что типа я ничего не предоставил. А дальше следующий шаг определения не вынес, чтобы это, чтобы, чтобы кто-то. Минутку, минутку, минутку. Давай будем разбираться. Многоквартирный дом. Да? Ты не знаешь, что могут делать, даже вот напротив тебя могут что-то делать. Создать протокол. И что? Как ты можешь знать, какое было принято решение, если тебя с ним не ознакомили? Как ты можешь вообще что-либо рассуждать? То есть он исходит из чего? Ты должен все знать, что исходит по твоему. А откуда? Я веду тебе пример. У КДСВЖР утверждает, что она управляет многоквартирным домом на основании решения общего собрания собственников, правильно? Угу. Она тебе направила это решение? Нет. А откуда ты тогда можешь знать о его существовании? Откуда?